Всем привет, с вами Крозон. Мы продолжаем Килзон, Крозон, Килзон. И это третья, по-моему, серия да, из прохождения. Мы с вами сейчас оказываемся на космической станции, где проводили биологические какие-то эксперименты, причем проводила их непосредственно наша сторона, чтобы было какое-то оружие сдерживания против Хелгастов. При этом мы еще и походу потеряли все. Так, что, проникнули туда в саркофаг? Да, а, здесь отсутствует гравитация. Внимание, начата карантинная процедура. Ожидайте дальнейших инструкций. Да, и все на карантине, конечно. Лифт не работает, поищу другой путь. Понял тебя, 1-8. Блин, теперь я отключаюсь в код, если это так. То не достаточно. Внимание! Заражение! Запуск блокировки! А фонарики есть? Ну-ка, подождите, меня... меня же не, не обучали, да? команду про а вот прижал не нереактивно сесть ползать использовать ползать игру, использовать нет ладно в этой игре я ни хрена не вижу если честно не знаю как вы я вообще ничего не вижу и мне походу надо было просто Прийти дальше, да? Да, походу просто дальше. Просто, вот сюда. Столовая закрыта. Еду и напитки вы можете приобрести в автоматы. Кто всех убил? Что всех убило? Мы пока даже не знаем. Уравнивание давления. Процедура завершена. а я как фельдшер началась процедура выравнивания давления процедура завершена ну, просто когда ты описываешь пациента, ты описываешь сначала как он внешне выглядит, а потом ты описываешься систему, сверху там, и так далее Замогут быть Не Внимание. Заражение. Запуск блокировки. Окружайте его. Расветнусь. the moon! Столовая закрыта. Еду и напитки вы можете приобрести в автоматах. Нахрена мне этот петроситовый движок. да да и ч ⁇ я вообще ни не вижу мне кажется надо яркость добавить все-таки о теперь я хоть что-то довижу да Я по-прежнему их примерно вижу. я дальше знаешь может где-то есть дверь которую я не увидел это пустой а это Подожди, наоборот. Их надо убирать, чтобы. Все, я понял. Теперь я понял. Критическая неисправность реактора. Выполнена процедура отключения. Рекомендуется диагностика четвертого уровня диагностируй uh -huh. что заменить поврежденные чем я заменю так, ладно пока хрен его знает срочное Это световые мосты, да? Если я взимаю один из конденсаторов, вызывается в принципе все. Бароки рекомендуется диагностикой артисты, которые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 вернуться на свои станции. Пожарные учения завершены. Реактор запущен. Выходная мощность... Ульцар, это 1-8. Реактор заработал. Продолжаю. Понял тебя, 1 8. Иди на мостик и заходи. Да, Обучите свой честник! Откружайте его! Вытаскивай его! Заходи без фланга! лицам, находящимся в лабораториях без допуска, будут применены дисциплинарные меры. Видишь что-нибудь? Не нет. нет гимпата и на самом деле для удобства лучше положить на колени для удобства лучше положить димпат на колени а уже потом играть потом у меня стыре лежат вообще нет к лицам, находящимся в лаборатории, шлюз, шлюз закрыт. Будут Началась процедура, процедура выравнивания в... давления. Процедура завершена. Процедура завершена. Окей, Крузис. Да, кстати, еще третьим. третьему, ну, и не первым, там скажем, да, как вот <laughs> мы же сейчас летаем в космическом корабле. Началась, началась процедура 8, выравнивания что давления. Процедура, процедура завершена. Что... Я... Полумир, это. Временный баф после использования адреналина. Сбой воздушного шлюза. Нарушена герметичность корпуса. А. А, сюда поставить. Теперь вы со мной уже в другую игру играете, да? Питки вы можете приобрести в автоматах. Так, теперь сюда. корпуса Что а здесь наверху? В надо аккумулятор, тоже вот так, ну, да? Нет, Еду знаю, и напитки вы меня. можете приобрести в автоматы. Надо вниз и там поставить. Да. Там же взять. Я не знаю, для чего я это делаю. Пока я не особо понимаю. Я просто беру аккумулятор и пускаю туда-сюда. При этом я не могу взять. Два Сбой воздушного шлюза! Нарушена герметичность корпуса! Ну я так понимаю, что это что-то вроде пульта управления к кораблем, чтобы я смог его развернуть Применены дисциплинарные меры обратно тварь. Внимание! Заражение, запуск блокировки. Что забавно, он пока ни одного зараженного не Хелгас-диссидент, попросивший убежище в Векте, на днях дал первое интервью и рассказал, как ужасна в действительности жизнь за стеной. Речь шла о таких вещах, как судебный произвол, гонение за идеи. Но самым страшным открытием стало то, что из-за нехватки продовольствия население в некоторых регионах страны вынуждено прибегать к каннибализму. Конечно, мы этого не хотим. Но у многих просто нет выбора. Если твои воспитанные шлюзы нарушены, естественно, шкодны, чтобы их накормить. Окей. Сурово. Настолько... Запуск блокировки. Боня, нахожение. Корабль летит к солнцу. Но я только что видел Массары кого-то еще в лаборатории. Прием. А что чуть не убили Так, Началась можем... процедура выравнивания давления. Процедура завершена. Если корабль у нас летит на Солнце... Нам надо вниз. Началась процедура выравнивания давления. Процедура завершена. Блин, даже очень-очень странно, что нельзя ходить. И одновременно... Что такое? Okay. Да. Испытание 224, серия 6. Субъект Хилгаст, мужчина 33 года, полностью здоров. Начать процедуру. Так. Эй, это что такое? Вы творите? То есть вы брали и экспериментировали над холгастами <связывая> И она так спокойно на нее смотрит. Все идет по плану. Ну что, не дурно. Сверим цифры! Блин, просто убили халгаст. Я думал, процедура сдерживания будет на, на манер э, как Half-Life, да, то есть что-то будет подмешивать в воду. Здесь просто это нервно-характериотическая тема, да. Вот что вы делаете. Ставите эксперименты? Сволочи. Я все это уничтожу. Не ври мне, ты хочешь замести следы. Вам что, мало было Хелгана? Я больше этого не допущу. -то, -то, наверное, Где Масар? Масар ответит за содеянное. Как и ваши вожди. Окей, okay, вот Особо заметно, конечно, но... А, окей, особо заметно. Сэр! Тахилгастка, на которую меня обменяли, она здесь. Она захватила Массар. Мы еще можем. Конечно, не в Все по плану или все по плану? Отведите ее в камеру. Ты не такая, как они. Повтори. Ты другая. Я знаю Хелгастов. Знаю лучше них самих. В них есть что-то, чего нет в тебе. В тебе примесь другой на, крови. Я могла бы сделать анализ и сказать, какой процент твоего генома вектанский. Думаю. Больше половины. Увести ее. Живо! Вы все подохнете. отлично глава 4 патриот